Всем привет! Сегодня я делюсь очень быстрым и простым рецептом приготовления омлета с лавашом, колбаской и сыром. Омлет получается очень вкусный. Если вам интересно, как я его готовила, я вам сейчас расскажу в этом видео. Для приготовления омлета с лавашом мне понадобятся яйца, молоко, небольшой кусочек сыра, колбаса, лаваш, немного зелени, щепотка соли и растительное масло. Первым делом нужно приготовить омлет. К яйцам я добавляю соль и молоко. И хорошенько все это взбалтываем. Теперь необходимо нарезать лаваш вот такой соломочкой. Для этого я буду использовать либо ножницы, либо это можно сделать ножом. Вот так вот. Легко и просто. Вот такая соломка получилась из лаважа. Теперь я ее перекладываю в омлетную смесь. Далее колбасу и сыр я натираю на крупной терке. Колбаска прекрасно натирается вот в такую тоненькую соломку тоненькую. Колбасу перекладываю также к омлету. Останется только добавить сыр. Выкладываю сыр и зелень. Все хорошенько перемешиваем. Вот такая Омлетная смесь в результате должна получиться. Я сейчас нагреваю сковороду и буду обжаривать омлет. В разогретую сковороду я наливаю немного растительного масла и перекладываю в нее омлет. Жарим омлет на средней температуре до готовности. Когда с одной стороны омлет подрубенится, я его переверну на другую сторону и дам ему поджариться. Жарим омлет под крышкой. Мой омлет уже готов, он у меня жарился с каждой стороны примерно по 5-6 mm -hmm. Ну что, дорогие, вот таким рецептом омлета я сегодня с вами поделилась. Буквально 15 минут и ваш завтрак готов. Желаю вам всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажимать пальчики вверх. И до новых встреч!